Задача артиллеристов, чтобы один из мостов через Северную Африку донецка соединяет Северо-Донецк донецка. У меня нет снабжения. У меня нет выхода противля, сейчас. Oh.